Добрый день! Меня зовут Родионов Сергей. Я являюсь генеральным директором строительной компании «Красный апельсин». Я бы хотел рассказать о гарантиях, которые предоставляет наша компания. Тем, кто прямо сейчас планирует строить загородный дом, я хочу задать серьезный вопрос. Насколько вы уверены, что через 2, 5, 10 лет Гарантии на ваш дом не превратятся в пустой звук. Да, ваши права на получение гарантийного ремонта закреплены законодательно. Согласно Гражданскому кодексу, срок действия такой гарантии составляет 5 лет. Статья 737. Но есть нюанс. Любому дому из бруса он, газобетона или кирпича неважно требуется 1-2 года на так называемую естественную усадку. Данный термин не закреплен нормативами, однако очень часто используются строители. В этот период вполне допустимы незначительные трещинки в местах примыкания конструкции, которые должны быть устранены застройщиком по гарантии. Но проблема заключается не в усадке и в трещинках. За эти 1-2 года небольшие строительные компании или сезонные бригады, которые так недорого предлагают вам построить дом сегодня, просто исчезнут. То есть исполнить гарантийные обязательства будет некому, даже перед лицом закона. Гарантии – это ваша уверенность в нашей ответственности. Так считает любой специалист нашей компании. Гарантия на дом, построенный компанией Красный Апельсин, составляет 10 лет. Это в два раза больше, чем предусмотрено законом. Она распространяется на любой проект, включает в себя все общестроительные конструкции от фундамента до крыши. И обязательно прописывается в договоре. Строим мы качественно и добросовестно. В любом случае. Благодаря многолетнему опыту и тому, что ориентируемся на качество, выверено еще в советских ГОСТах. Но от возникновения гарантийных случаев не застрахован ни один застройщик. Слишком резкую смену погоды или мелкий брак в материалах просчитать бывает довольно сложно. Поэтому, несмотря на то, что гарантийных случаев у нас было лишь несколько штук за 18 лет, для своих клиентов мы придумали еще и особые дополнительные возможности. Официально это называется постгарантийным обслуживанием, а на деле означает нестандартное обязательство перед заказчиком. Мы всегда можем по-человечески помочь в ситуациях, связанных с эксплуатацией дома. Например, убрать высола на кирпиче или восстановить забор, на который упало дерево. И такое в практике бывало. Причем обратились к нам именно потому, что были уверены в качестве наших работ. Главное, чтобы у вас была эта уверенность. Уверенность в том, что вы можете обращаться к нам за помощью и что построенный дом перейдет внукам неизменно крепко.